Здравствуйте! На первом канале выпуск новостей в студии Максим Шарафудинов. И коротко о главном. Не стало выдающегося музыканта и наставника, голос которого проникал в самое сердце. Любит, любит, любит, любит Ушел из жизни Александр Градский. Ему было 72 года. Рассказ от первого лица. Кемеровский горноспасатель, которого считали погибшим, рассказал, как ему удалось выжить в забое и выбраться на поверхность. Тем временем число пострадавших при аварии на шахте Листвяжная увеличилось. Новые цифры по коронавирусу и экстренные меры в связи с распространением нового штамма омикрон. Россия ограничивает въезд из некоторых стран. Огромная потеря для всех нас. Сегодня ночью ушел из жизни Александр Градский. Выдающийся музыкант, композитор, поэт, певец, голос которого связывал несколько поколений. Во всех жанрах, от рока до эстрады и оперы, он выглядел одинаково гармонично. Еще в пятницу зрители следили за его судейством в шоу «Голос». Ведь Градский был самым ярким и авторитетным наставником, к мнению которого всегда прислушивались. Александр Борисович скончался в московской больнице, куда его доставили с подозрением на инсульт. Ему было 72 года. Значит, прощание час, и для нас не утро. Его голос словно никогда не знал пределов и границ. От нежного шепота до раскатов грома. Начинался где-то в сердце и уносил музыку и стихи в космическое пространство. Ничто на земле не проходит. Yeah hey. Конечно, молодого Градского совсем никуда не годилась для чопорного советского телевидения. А голос и нерв еще больше раздражали начальников. Лишь благодаря настойчивости великой Пахмутовой эта песня прошла через всю его и нашу жизнь. А Градский не хотел ее петь на концертах. Такой вот огнеопасный характер. 13 лет я ездил по дворцам спорта, и ни разу я там не пел. Но это скотство было с моей стороны. Но я стилистически не мог поставить эту вещь. Вместе с тем репертуаром, который я дал. Телевизора у меня не было вообще. Кроме как молодым мы были, ничего не было. Вот все. Но на все издевательства, требования петь потише, снять очки и обрезать волосы, Градский потом, когда станет можно, ответил всем своим обидчикам. Иронично и хлестко. Редактура наблюдает, репетирует, когда, зачем и кто. Кто заплачет, кто завоет, повстречает, успокоит, кто споет, не дай бог, ежели не то. От авторской песни с колкой сатирой до оперных арий ему было подвластно буквально все. Чудом уцелело исполнение Градского песни Евгения Доги к фильму Мария Мирабелла. И то ли наверху опять испугались этой невероятной мощи, то ли Градский показал характер, но в фильме мы это чудо не услышали. Мария Мирабелла! Больше 20, а он пишет музыку к фильму Андрея Кончаловского, о романс о влюбленных, Да еще и сам исполняет. Было так всегда, будет так всегда. Да вы не волнуйтесь, вы пришли, я пришел, значит, вечер состоится. В роли самого себя, известного артиста, в 79-м Градский появился в фильме «Камертон» о сложностях взросления и первой любви. И его песню «Кроха» тут же запели под гитару в каждом дворе. Ты сказала, довольно, да, как топором отрубила. Ты мне сделала больно, ты мне счастье разбила. Но... Десятки фильмов и мультфильмов звучат его образами, нотами и голосом. Театры ставят и еще будут ставить рок-балеты. Его рок-оперы исполняют звезды советской сцены. Пугачев Кобзон, Боярский. Градский сам выходил на классическую сцену. Большой театр. Партия звездочета в «Золотом петушке» римского Корсакова. Авации длились 18 минут. Патриарх российского рока. Так его называли. Но сам Градский лишь отмахивался. Он не патриарх, потому что рока то нет. У нас все таки это превратилось ну, в оценку личности скорее. Есть интересные личности в этой музыке или в том, что похоже на эту музыку? Вот они на нас производят впечатление или не производят? Он боготворил Высоцкого за то, что он не для славы пел и жил. И среди общей словесной лжи сохранил себя. НА имя самого градского стало нарицательным знак качества задранная высота планки Так случилось и в проекте «Голос», где артист, как наставник, отдавая душу и мастерство, четыре раза привел своих подопечных к абсолютной победе. Градский стал главным голосом проекта, и многочасовые эфиры открыли артиста, обычно резкого, прямого и непреклонного, совсем с другой стороны. Конечно, Градский чувствовал тонко, но был еще и ранимый. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Там такая боль. Слушай, я пойду по корю не хочу. Так уж получилось, что он успел набрать свою команду и в юбилейном десятом сезоне главного вокального проекта страны и уже начал дарить свои сердце и опыт. Сегодня ты меня удивил, Вы молодец, ты большой мастер своего дела. И такой внезапный уход, нестерпимая боль для всех, словно немыслимый дурной сон. Говорил, музыка существует для выражения чего-то важного и необъяснимого. И если она не рождается прямо из души и сердца, то разве может быть живой и настоящей? Разве подарит людям минуты горечи и счастья? И в каждом из учеников он видел себя, только моложе. Ничего не равно музыке. Ничего. Ни химии, ни физика. Не математика, это все жалкое подобие искусства по сравнится с музыкальным жанром. Даже для меня сомнений не поддержит, не потому что я этим занимаюсь, а потому что это так и есть. моя и нишная, пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего. В связи с печальной новостью в программе первого произошли изменения. После нашего выпуска в эфир выйдет документальный фильм памяти Александра Градского. Мы скорбим и выражаем соболезнования всем родным и близким Александра Градского. Александр Борисович был частью большой семьи Первого канала. Это нестерпимая боль для всех, кто был занят на проекте «Голос» все 10 лет. Несмотря на плохое самочувствие, наставник не покидал площадку. Когда съемочная группа просила его поберечь себя, он говорил, что для него важно участвовать в подготовке. Последние работы легендарного музыканта, созданные с героями проекта, еще только выйдут в эфир. Первый канал считает своим долгом довести десятый сезон до конца в память об Александре Борисовиче. Теперь Кузбасс. Количество пострадавших после трагедии на шахте Листвяжной увеличилось до 76. Более 60 человек находятся в больнице. Их состояние стабильное. Александра Заковряшина, который спустя сутки чудом выбрался на поверхность, накануне перевезли в Кемеровскую больницу. Сейчас он под пристальным наблюдением врачей. О своем самочувствии, о том, как ему удалось спастись, он рассказал нашей съемочной группе. По понятным причинам пока он может общаться только по видеосвязи. Получается, я попал на свежую струю, и ну там у меня была возможность, как говорится, отлежаться, а потом, ну я уже выходил. Там меня встретили ребята с Кемеровского отряда. Медикаменты как таковые мне не понадобились, вот просто какое-то время отдохнул, набрался сил и выходил. В бы хотели вернуться, если врачи разрешат? Да, без проблем. В регионе сегодня третий день траура. Поиски погибших горняков пока приостановили. Под землей возросла концентрация опасного газа. Круглосуточно работают только спасатели, которые бурят скважины и закачивают в забой азот, чтобы исключить повторные взрывы. Напомню, авария на Листвяжной произошла в четверг. В списке жертв числится 51 человек, в том числе 5 спасателей. Теперь коронавирус. В России за сутки выявили 33 548 новых случаев, из них в Москве чуть больше трех тысяч, а выписались со вчерашнего дня еще 30 с половиной тысяч пациентов. Но многие еще остаются в красных зонах, за их жизни борются врачи и если бы была сделана прививка, говорят специалисты, таких последствий можно было бы избежать. Андрей Кузнецов продолжит. Легче-то, конечно, не становится. Больные тяжелые. Сюда привозят самых тяжелых пациентов с диагнозом коронавирус со всей Костромской области. Отделение реанимации центральной районной больницы переполнено. И так уже несколько месяцев. Костромская центральная районная больница – один из главных ковидных стационаров области. Пациентов столько, что заняты не только палаты, Люди лежат прямо в коридорах. Анестезиологи, реаниматологи, медицинские сестры признаются – держатся из последних сил. Там, где должна находиться одна койка, у нас две или даже три. Большая скученность больных, вы сами это видите. Но по-другому мы не можем смотрим каждый день, насколько тяжело болеют люди. Лежат и вздыхаются, и иногда все сделано, а пациент все равно умирает. Это тяжело очень. За жизнь Николая Карасева врачи боролись больше недели. Он уже идет на поправку. Благодаря врачам за реанимации Вытащили, помогли. Вот сейчас, если бы можно было отмотать назад, привились бы? Да Но чаще лечение затягивается, и последствия могут быть непредсказуемыми. Страшно. чего не понимать народу. А если инвалидами? Вот такими с аппаратами садить, В палате ковидного госпиталя под Тюменью двое мужчин. Один не вакцинировался, второй сделал прививку. И болезнь в итоге перенес значительно легче, чем сосед по палате. Недавно спорили, вот, он говорит, у меня своя правда, у тебя своя правда. Десять дней его колбасит. А я поступил во тот вторник. И я только три дня температурой пролежал, я привитый. Завтра мне вот рисуют. Из 100 пациентов здесь почти половина не может обходиться без кислородной маски. И порой пары часов достаточно, чтобы и гистерапии попасть в реанимацию. Особенность этой волны коронавируса. Болезнь развивается молниеносно. Как правило, поступает уже 3-4 дня, как болеют, к примеру. И уже большой объем ну, поражения легочной ткани при поступлении. Именно вот этот штамм, он более агрессивен. Страх прививки больше, чем страх перед болезнью. К сожалению, люди думают, что они там, не знаю, бессмертные или какие. реанимации погибают и, как правило, лежат все непривитые. И все же желающих привиться от ковида за последний месяц стало значительно больше. В Вологодской области в пунктах вакцинации очереди. Перед прививкой здесь теперь можно бесплатно сдать тест на ковид. Такие экспресс-лаборатории заработали в крупных спортивных комплексах. Вся процедура занимает несколько минут. Если человек сомневается, нужно ли ему делать прививку, не болеет ли он, можно протестироваться как перед первым, так и перед вторым компонентом введения вакцины. Также можно протестироваться перед лайтом. Вакцинация. В Якутии, где уже по-настоящему зимняя погода с 40-градусными морозами, вакцинация идет не только в поликлиниках. Чтобы пожилым и маломобильным людям в такие холода не пришлось выходить да. на улицу, медики приезжают на дом. Я не хочу переносить от этих сетях, от этой болезни. Поэтому я решил для себя защитить. Новые антиковидные меры вводят в разных регионах. В той же костроме, например, сделать прививку от ковида до конца года должны работники парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров, спорткомплексов. Обязательно вакцинации для работников тех предприятий, где численность сотрудников превышает 100 человек. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков, Елена Карькина, Кристина Иванова. Первый канал. Россия с сегодняшнего дня ограничивает въезд для граждан ряда африканских государств, в их числе ЮАР, где был выявлен новый штамм COVID-19 «Омикрон». Также мера распространяется на жителей Гонконга. Решение касается и прибывающих иностранцев, которые находились в этих государствах в течение последних 10 дней. Россияне при возвращении из этих стран, а также Китая, Израиля и Великобритании должны пройти экспресс-тестирование. Меры принимаются для того, чтобы не допустить завоза нового штамма. Самые теплые слова звучат сегодня в адрес наших мам и бабушек в России День матери. По традиции праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, собирается в семейном кругу, но без цветов не остались и те мамы, кто сегодня на посту и успешно совмещает воспитание детей со службой в рядах полиции или Росгвардии. Ну и, конечно, особо трогательно поздравляет тех, кто впервые встречает праздник в этом статусе. В Ростовской области пожарный приехал к своей супруге в роддом прямо с дежурства. И у меня на этом пока все. А прямо сейчас смотрите документальный фильм памяти Александра Борисовича Градского «Великого музыканта не стало сегодня».